Привет, с вами Рома и Виталей! Еще не мы играем в Mortal Kombat, сыграем у всего так, три боя, три боя. То что у меня как бы уже маловато времени, то, что уже как поздно. Бы, да, он ко мне в гости просто зашел, это мой друг. Но поздно уже как бы уже уже темнеет сильно. А ТБАШ надо будет на улице выходить к себе дом. Мы же не в одном подъезде живем. Шесть. Да это прям складно получилось, докажи. Ага. тем же самым, какой у тебя стиль? Да, да. Будет бой на равных. Да, и как раз на ледяной карте. Ну, мертвый лес, но он, там же снег идет. Джингл бэлл, джингл, или как там точно. Плохо поет. Ай! Я у тебя уже так столько побил, докажи. Как ты так комбинации научился делать? Потому что это я делаю, я прикалываю, что я думаю, что это ты. Калуйся. Я знаю, какой ты. Ты зелененький, я синенький. Да, где? Почти. Ну, почти. Не прям в целый ряд. Ай, больно же. Больно. Я деревяшку хочу тебе кинуть. Еще не пусть ты ее кинешь. Я тебя за это убью. Ты, ты даже экстрей не мог сделать! Ой, что я стреляю. А я не смог сделать экстрейв! Блин! Ой, как это больно, наверное, прям в глаз. И глаза остаются на месте, как это логично. Если в глаз прям такую ледяную глыбу, а там глаз на месте. Раз не продумала. Циви для тебя не продумали. Логика. Где логика? Ты видел бы, как будто головами друг друга ударились все вот так, ты видел? Вот будто голова такие, сейчас такие, хотим на воздухе друг другу ударить, а башками ударились. Ай, больно. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Блин, я не попала, блин, я еще так я сделала громко. О, я хотел с тобой внять, типа, не каяла на не хотела. Я хотел тебя убить по правде, ха я, я выиграл, ага. Один-один. Финальный раунд. Финальный раунд, да. Все. да. Все, я, я буду... Блин, я думал это я! Я думал я это ты! А ты это я! Ой! А ты это ты! я это я. Блин, я не сволзёчек с Рэй. Блин. У меня везде блин есть. Блин. Я на каждом видео. Блин, блин, блин. Блин, блин. где блин? Часто... Блин. Где? У тебя, молодец. Ну, так нечестно. Нет, не убивай меня. Я еще живой, я пригожусь. Тебе на убийство. Чтоб тебя убить. Это ты иди сюда. ч сразу я? Че сразу я, а? че сразу я? Ты.. ты подумай хорошенько, Че сразу... А, блин, я... Давай без фаталоте, ну, а то сильно шкаф кровавый, боюсь не хочу. Да. Я не буду смотреть, я закругляюсь. Сам попробуй сделать фаталоте, а то я иногда за тебя делал. Сам попробуй. Давай высыпай. Пока ты запомнишься, я уже... Ой, чё? Ты видел, там звездочка была? Короче, я не запомню его. И сейчас сделай это... А ты видел, там что-то за звездочка была? Как ты ее поставил? Большой и большой секрет. Ты не победил, потому что я тебя победил. Видишь, это я. А я не ты, это я, видишь, я с левой стороны стою, а не с правой, значит, это я. Чего я выиграл. Ладно, кем я буду следующим? Кстати, мой любимый персонаж Саб-Зиро, отводим. Да не, не надо, не надо, у меня, у меня все любимые, я каждому люблю, у меня о каждом хорошая игра поможет. Что... Не, не надо Саб-Зиро одного, так ну, интересно, давай разнообразие, выбери поток. Хорошо. Коты. Выбери вон там гору, например. Хотя он все лачи он меня быстро убьет. Хотя нет, там даже там сила все равно одинаковая по правде будет. Вот прям кану у нас такой качок. Да быстрее выбирай. У меня как бы сейчас на компьютере мало места, и так, помнишь, был глюк, и нам пришлось перезагружать компьютер два раза и еле да, успели да, да. поудалять там было много, а то из-за того, что было один гигабайт на диске c Потому что да, я видео тебя. по Doing light не успел удалить, да, и что? они занимали место, а мы еще и снимали с э, Виталиком. Ну, о, Виталик, на видел. Да, и пришлось тогда поэтому переснила. Ну, у нас еще одно фей... фейли стало. Ой, смотри, там и на поинтянин пришел! А мне все равно. Потому что ты. ты потому что тебе всегда все равно. Ты... ты плохой дядя. Я в тебя сейчас кину бачок. А в нем конфеты. О, не я. Ай! Все, спасибо, я тебя убил. Почти. А, да, да, а, а, ты видел это? Я, я, я прыгаю! И... О, пришельцы! Там пришельцы прихош... пришли с миром! Давай их за это за цилку дашу Я тебя боюсь! Нет! Чувак, Не меня, надо... меня все дети любят! Чего тебе <соспит> меня <соспит> боятся? Меня да. все дети любят! Они меня уважают, как, как, как какого-то тупого мужика с бородой! Они меня таким образом уважают. Ты знаешь это? Ой. Ау! У меня сердце мигает! У меня жизни мигают, а! Блин. Понимаешь, жизнь... братюнь, надо брати, уметь брати. играть. А я, уме... Ра... я, от... От взял, ну, я умею... А от чего ты взял, что я не умею? Ну, моя А с чего ты взял, что я не умею играть? Я раньше тебя начал играть. Я раньше всех э, тех, кто со мной играет, начал играть. Если тебе первый день играют он. Ну да, это уже. А, точно. Это ж в том видео ты говорил, которое профейлилось. Мы его не будем вылаживать, его надо будет удалить. Под местом будет. Смотри, там еще пришельцы пришли. Давай его встретим с миром. Учился встретил с миром. Ай! Ай, то Кстати, я думаю, некоторые задавались вопросом, почему не скидываю ссылку на Mortal Kombat, а на остальные игры Дунинг, Flight например, 60 секунд, я скидываю ссылки. Ну, дело в том, что Mortal Kombat 10 у меня был на диске, поэтому я не могу скинуть. У меня с диском. У меня просто диск есть про него. Один-один. А там, кстати, еще другие драки есть. Ну, может быть, когда-нибудь их установлю себе, тоже поделюсь с друзьями. Так, стоп. Одну секунду. Брайк, брайк, брайк. Кочка, что сделать? А, это что? я хочу сделать тебя убить. Я фаталочка у сделать. сделал. А как, э, еще по не было, может, и бруталити. А. Ты а. мне вообще Пу. не ранил. А, ну теперь уже ранил, все. Я такой, ты мне вообще не ранил, круто, я тебя убью. Стой, а какой у меня эти Оно у меня А, Д, К и... Стоп. Ой, ой, ладно. Так, а какие у него фаталити? Так, что за фаталити? Головная боль. С Д С А К. Хорошо. А что это вблизи? Да, близко. С Д С А К. С Д С А К. А, -а, -а это сделал! Иди об него. Вот. <смех> я думаю, это он его башку, я башку потакую. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Он много чего думает. Не обращайте <смех> внимания. <смех> я думал, что будет такое не жестокое. Блин, <смех> ладно. О, кого же не выбрать? Это последний уже бой, будем уже заканчивать, а не <смех> буду. Блин, вот им точно я фаталити не хочу делать, у него жестокое. Сейчас проверим, кто сделает. Я, я уже я скоро усну, пока ты говоришь. Окей. Мне не важно, какая карта, я даже смотреть не буду. Да, я, я угадал, я, что это выпадет. Я думал, это выпадет, и она выпала. Логично. Это и она выпала. что видео может за место очень много и компьютер будет едва едва удалить некоторые видео чтобы место оставилось чтобы компьютер не лагал то что у меня было один гигабайт на диске мы тогда я тогда срочно поудалял все видео по Doing Light, ну кроме третьего выпуска который я скоро выпущу я его пока не успел выпустить еще не успел сегодня надо быть поставить его вылажь что я его еще не выложу короче это все понятно да потому что я все непонятно объяснил да Ай, yeah, yeah. ну, блин, я в тебя не попал. Ну ладно, теперь я в тебя попаду. No, no, no, no, no, no. <laughs> ну, так еще руки распути, такой, йо-йо-йо-йо-йо. Ой. Я Ой. не нажимаю слишком часто. Стой, стой. Стой, стой, стой, я вперед могу прыгать? Да, могу, не бойся. Так. Скоро будем. Мы, мы должны быстро бой закончить, потому что у меня такое только что кликнуло. Тыть, а когда оно кликнуло, помнишь, у меня места очень было мало, и вообще компьютер так лока. Ну, к счастью, у меня получилось. Там быстро, быстренько место окончить. Так что давай не медлить. Не, а может быть просто я сильно много понажимала, но ты. Из-за того, что я слишком много понажимала. Да, я тебя убью. Всё. Ай! Мы быстрее закончим битву. Yeah. Блин, эти не взял. Yeah, давайте обнимемся, серый Рейдан. Я вас убью. Ай, нет, я улетел. Хабели, окинь, Хабели, окинь, слой. Короче. Стойте, что опять? Ай! На. Иди сюда. Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Я да, я выиграл. У него фаталтие тоже жестокая. Я его видел один раз. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, сам был Рома и... Виталий! Можно просто Виталик, ну, неважно. важно. Виталька, Ладно, все, шутки в сторону. Всем пока. Ну, выключи, я не пойму, как это выключить потом. Всем пока.